Всем привет, с вами Лев, и сегодня я покажу мод, который убирает подсказки в Майнкрафте, который, я думаю, то, что уже всех просто задолбали рано или поздно. Давайте, в принципе, покажу на примере, например, добывания Деева. да, в принципе, как видите, я добываю, и мне в правом верхнем углу ничего не появляется, то есть не появляется ни... Каких подсказок И, кстати, когда будут достижения Они тоже не будут появляться вот там же, да Будут появляться только в чате, да В принципе, допустим, давайте я сейчас покажу на примере. я сейчас сделаю Верхстачок, сделаю какую-нибудь Кирочку, ну и, допустим, Скрафчу сейчас деревянную кирку И добуду камень, появится Достижение, но оно не будет Появляться сверху В правом углу, да Окей, давайте, в принципе, мы это сделаем И, как видите, оно появляется только внизу также этот мод добавляет несколько настроек для достижений и подсказок, в принципе их можно сделать например прозрачными, там, поменять всякие э, расположения, можно например слева сделать, а не справа, чтобы они вылазили, отключить анимацию и так далее. В принципе я все сейчас вам это и покажу, мы находимся если что в папке .майнкрафта. Ну и, в принципе, я думаю, то, что и так все знают, как э, ее найти, эту папку. Ну, в принципе, давайте покажу. В любом случае, вот у нас э, пуск, да, нажимаем на пуск. Э, пишем процент updata и процент enter. И мы попадаем в папку э, roaming и, в принципе, нажимаем на точку Майнкрафта. Ну и, в принципе, она у меня здесь уже открыта. Поэтому давайте мы, в принципе, нажмем дальше, а именно на конфиг папку и найдем файл этого мода, да. Вот так вот называется этот файл, в принципе, Toast контроль И давайте сейчас зайдем через Notepad++, потому что он у меня есть. Вообще, по идее, можно зайти через обычный текстовый редактор, но я не уверен, что он будет работать так хорошо, как именно... Ну, под плюс плюс. Ну, да ладно. В принципе, просто через него удобнее все это смотреть, делать и так далее. Ну что ж, давайте я сейчас покажу, как примерно это все можно настроить. Это, в принципе, делается вообще элементарно. Но, чтобы вы понимали, да... Окей, okay. в принципе здесь можно все спокойно перевести, но я попробую что-нибудь вам и так объяснить, да, надеюсь не ошибусь, хотя я думаю то, что я не ошибусь, потому что здесь и так понятно то, что рецепты и подсказки заблокированы, то есть мы ставим э, Труи, если хотим, чтобы их не было, да, они в принципе по умолчанию и так и стоят, да. Все по умолчанию именно так и стоит. Я поставил false, потому что я хочу показать именно с включенными. да. Второе, это, получается, ванильные подсказки заблокированы, да. Я тоже поставил на «Нет». Дальше у нас про достижения же самое. Тоже я поставил «Нет». Ну и, в принципе, вот, написано «Вся система м -м, подсказок заблокированы». Я тоже поставил «Нет». Тут, в принципе, все и так понятно. Тут, в принципе, это все можно спокойно в переводчике перевести. Тут никаких, реально, проблем нету, то есть вот, вот это все, что написано, да, для этой команды, да, и здесь вы просто ставите true или false Да, в принципе, проблем вообще никаких нету Давайте сразу тогда вниз перейдем, да, это какие-то, видите, вот здесь написано тутоилы, да, туторилы подсказок или э достижений и так далее Но тут достижений не написано, это значит подсказки, да, тосты это, видимо, подсказки, да ну, допустим, у меня тоже они стоят на нет, то есть у меня будут тутойл мне будут по Майнкрафту давать, э, как что-то скрафтить, ну да ладно. Вот, например, достаточно интересная команда на анимацию, то есть мы ставим, если true, то тогда у нас э, она будет пропадать, эта анимация, то есть, э, ну, анимация именно двигания вот этого, то есть она просто будет появляться и резко пропадать. Ну и, короче, тут есть всякие другие моменты. Вот, например, вот здесь э, вот эта система. Э, я так понимаю, то, что это имеется вообще все И достижения, и подсказки, и так далее. То есть, э, видимо, это все имеется в виду. Здесь стоит, чтобы оно было сверху, слева в углу, да. Вот это, например, показывает количество тиков. То есть, вот здесь написано, от скольки можно до скольки. То есть, от 0 до 4000 Давайте поставим, например, две тысячи. Да, я так понимаю, нет, это достаточно много, давайте поставим, ну, я не знаю, 500, нет, давайте поставим 1000, вот, 1000 поставим, я думаю, это тоже долго достаточно будет, хотя тики вводят достаточно очень быстро идут, ну да ладно. Э -э ну и давайте, в принципе, посмотрим вообще, что из этого получилось уже в самой игре. Ну что ж, давайте сейчас покажу, как это вообще все выглядит, да, в принципе, мы сейчас возьмем, например, какие-нибудь искаженные доски, и видите, у нас теперь вот так вот это все выглядит, он находится с левой стороны, э, анимацию, кстати, получается, мы отключили, точнее, я отключил, да, то есть, они включил наоборот, просто она у меня была также отключена, я, если что, пробовал, да, э, до записи, ну, Понастроить, Да, и видите, то, что, видимо, я ее сейчас наоборот отключил. Так, давайте какие-нибудь блоки возьмем, да, например, там, не знаю, дырняк. И вы видите, то, что сейчас стала э, картинка вот эта невидимая. То есть теперь остались только надписи и предметы. И вот как-то вот так вот, да. То есть, видите, я беру всякие блоки. Оно, видите, пишет э, вот таким вот образом. То есть теперь нету вот этой картинки, нету анимаций. И как бы это все можно настроить под себя. То есть можно настроить тики. То есть можно сделать, чтобы это долго отображалось. Можно сделать с Можно убрать анимацию. В принципе вы видите, как это без анимации выглядит. Так, какие блоки взять можно? Может быть стекло. Вот в принципе как это выглядит. Как-то так, ребят. Всем спасибо в принципе за просмотр. Надеюсь вам это видео понравилось. Всем короче спасибо. Всем пока и удачи. Пока-пока.